Девчонки в зоне вещаний, проект Valiumizovice.ru, и я Юлия Рыж. И сегодня мы в очередной раз, как только оказываемся на зимовке, оказываемся рядом, мы встречаемся с Еленой Маруничей, и мы начинаем разговаривать. Лен, привет. Привет. А, да, знаешь, что хотел сказать? Вот давай мы с тобой проследим вот тенденцию. Три года вот мы записываем, три года мы вот нужно читать. Что стало с... хорошей традицией встречаться с детьми. Да, что, что... Да, что и случилось интервью. вот за это время? То есть получается, изначально, когда мы только с тобой познакомились, ты занималась. Э... Ну, давай тогда так. Чем ты занималась три года назад и что у тебя сейчас? А, три года назад я уже занималась собственным делом. Uh -huh. а, как раз это было основное время, наверное, восстановления, я делала украшения из полимерной глины, продавала их и вела мастер-классы, живые уроки для тех девочек, которые живут в Москве, могут приехать ко мне и хотят научиться делать такую же красоту, как умею делать я. У меня был к этому моменту сайт, по-моему, как раз с тобой встречались, да. я заканчивала работу над ним, к этому моменту у меня как раз выходила книжка по урокам по полимерной глине. В общем, уже какое-то имя в этой сфере у меня появлялось, уже были какие-то ученики, последователи, клиенты, и основным направлением, наверное, на тот момент была все-таки продажа готовых работ. Uh -huh. Причем я решила, что мне очень не хочется, скажем даже так, мне очень хочется быть свободной и делать то, что мне действительно нравится, и следовать своему вдохновению. Плюс еще брать столько, сколько они стоят, да. потому что это неоднократно у нас вопрос поднимался, потому что, в принципе, изделия для полимерных глин, я все время тебе говорю, слушай, ну такая конкуренция, они там копейки стоят, ты говоришь, я себя ценю, мои украшения стоят вот столько. Вот этот был основной посыл вот на протяжении, вот сколько я тебя знаю. Дальше, потом, ну, я понимаю, что, что это дальше, не пределы, может быть, ну, они да, стоят и больше, но, конечно, во главу угла я всегда ставила качество, то есть mm -hmm. цена это была вторичная история для именно поддержания и оправ... ну, окупаемости этого качества, потому что я действительно приложила очень много усилий, чтобы мои работы отличались от общей массы. Mm -hmm. Да, есть вещи за там, 3 рубля, но они принципиально отличаются, то есть дело не в том, что я ставлю просто большую цену и из-за этого получаю некую статусность. Uh -huh. А я изначально предлагаю качественный продукт, который уже имею моральное право оценить в другие деньги. Да. да. А, Дальше. У тебя появляется ребенок. Естественно, как у каждой мамы, сваливается куча проблем и что-то нужно делать. У тебя теперь два ребенка – бизнес и настоящий ребенок. Куда тянули чашу весов? Ты знаешь, я думаю, что сложилось несколько обстоятельств, которые привели меня на тот путь, на котором я нахожусь сейчас. Первое заключалось в том, что я поняла, что обучение более востребовано, чем украшение. Сейчас это действительно тренд, и очень многие находят отдых, расслабление, смену деятельности, вообще радость именно в творчестве. Не все могут себе позволить уйти в это как в бизнес, но для многих это способ как-то переключиться от работы, от рутины, от домашних забот и погрузиться в что-то более приятное, более женское, mm -hmm. поднять настроение, получить новые силы. Поэтому обучение пошло очень хорошо. И э, я поняла, что, во-первых, э, есть отличная возможность мне предоставить э, свои знания и научить большее количество людей, достучаться до большего количества аудитории, предоставить доступ ко мне и к моим знаниям тем, кто не может приехать на живые уроки. Потому что очень многие мои ученики не живут, например, в Москве, кто-то живет в других городах, mm -hmm. кто-то живет даже в других странах. А увлечение это интернациональное. И, в принципе, очень много информации приходит и от американских мастеров, и от российских. И все мы как-то делимся между собой, смотрим друг за другом. И я очень хотела, чтобы мои, моя информация была также доступна миру. Кроме того, это, конечно, позволяет и мне быть более свободной, получить больше времени и получить больше мобильности. А, во что это превратилось в итоге? А, да, я продаю готовые работы, в пиаром которых я, честно говоря, не сильно занимаюсь, поскольку это стало больше моей визитной карточкой, моим лицом. То есть на сайте человек может увидеть, что я из себя представляю как мастер, чего я добилась, что я делаю. Насколько они продаются, это вопрос вторичный. Да. А, они действительно продаются, но я еще раз говорю, я не делаю на этом упор. Мне, mm -hmm. мне не так Сейчас это интересно. Да. А, а дальше я стала делать фото и видео уроки, которые я могу продавать через интернет. То есть человек, во-первых, я сделала часть открытых уроков, и человек, зайдя на сайт maronych.ru, может найти совершенно бесплатно mm -hmm. в открытом доступе достаточно много информации. Это и ответы на самые частые вопросы, потому что они, как ты понимаешь, конечно, повторяются очень да. многих, поэтому я стала их публиковать это и какие-то уроки, которые позволяют освоить основные техники и начать человеку работать с этим материалом, даже если он никогда с ним не сталкивался. А для тех, кто хочет уже более глубоко погружаться в эту тему, делать более сложные вещи, есть огромный уже на данный момент ассортимент фото- и видеоуроков, которые позволяют подчеркнуть даже больше методик, чем то, что я могу дать на живом уроке. То есть у меня есть на живом уроке 3 часа, за которые uh -huh. мой ученик делает определенные изделия по той теме, которую он выбрал. У меня есть список uh -huh. тем, которые уже отработаны, обкатаны, во время мы влезаем. Когда я делаю фотоурок, я могу в него вместить работу, которая делается 5 часов, 6 часов. Зависит только от количества фотографий, а я в них не ограничена. При этом мне очень важно, чтобы у клиента было ощущение присутствия на живом мастер-классе, то есть чтобы он понял каждую мелочь, каждую деталь. И за что я ценю, и клиенты ценят мои уроки, что они отражают каждый даже мельчайший шаг, Там, движение руками, пальцами, куда мы что положили, как мы что раскатали, как мы что сделали. Плюс это все снабжено описанием, то есть вопросов не остается. Но если у человека есть необходимость что-то уточнить, может быть чуть вправо, чуть влево что-то узнать новое. Я всегда даю возможность мне написать, позвонить, связаться в соцсетях, и я всегда открыта для подобных вопросов. Конечно, я не смогу на пальцах объяснить, технологию. Технология, а как да. вы создаете вот это, это, конечно, вот вам инструкция, мастер-класс. Да. Но если у вас есть какие-то уточняющие моменты, я всегда открыта uh -huh. и всегда это даю. Поэтому мои уроки содержат там, 400 фотографий, там, 500 фотографий. 20, да? Да, вместо 20. И действительно вопросов не остается, и мне очень приятно, что в итоге клиенты присылают мне фотографии готовых uh -huh. своих работ и благодарности, и я получаю подтверждение, что мой продукт работает. Что я действительно не зря вот это все делаю, и я это делаю, видимо, правильно, раз люди, которые никогда Понимают, в жизни да? этим не занимались, они приходят к такому результату. Да. Лен, смотри, а, вот говорим сейчас для да, тех mm. девчонок, у которых вот есть да, вот, бизнес, да, и uh -huh. они хотят как бы больше получить свободы, да, все-таки, и перейти в инфобизнес. А, ну, так скажем, да. А, смотри. Что, вот какие у тебя основные сложности были вот с этим? Вот что конкретно? Потому что до этого ты просто лепила. Тут тебе нужно было найти технику, да, то есть как бы вот с этим. Вот расскажи подробнее, какие сложности, вот прям вот раз, и в ступор тебя вогнали, а потом ты из них вышел достойно. знаешь, наверное, основная сложность у меня была в следующем. Я нарисовала себе определенную схему, которая может мне помочь это все построить. И набор клиентов, и предоставление им. Ой, господи. Да, встретили. я думала какие-то. Муж... <сих> Живность какая-то нас посетила. <сих> <Да. сих> да. Ну ничего. А, и получение контента. И мне казалось, что пока я все это не настрою, пока у меня не настроена подписка, ответ на подписку, ла-ла-ла-ла-ла-ла, да, то я не могу запустить этот процесс. Я готовилась, я подготавливала мастер-классы, которые еще не выкладывала. Я вот думала, как я, значит, это, как это. Но ну, поскольку это, ты, ты сама прекрасно знаешь, такой многошаговый процесс, который сложно сделать быстро и в котором сложно все предусмотреть заранее, то, Одной. да, <связывая> то это сильно меня тормозило. Пока в какой-то момент я не решила, что все, горя на синем плане, начинаем делать то, что есть. Я выложила те уроки, которые у меня есть, и там рассказала о них в Фейсбуке, uh -huh. предположим. Естественно, на сайте они тоже были видны. Начался какой-то отклик, начались какие-то покупки, начались какие-то отзывы. Дальше я поставила, наладила подписку, это произошло через какое-то время, когда человек оставляет свой email и может получить от меня бесплатный мастер-класс, угу. чтобы попробовать свои силы и больше познакомиться, и Оценить понять, нужно ли, ли ему да? это. Да. И потом, соответственно, поскольку у меня есть в адрес, получать от меня информацию о каких-то важных событиях, я не стараюсь делать рассылки частными и в большом количестве, поскольку у меня та база, которая существует на данный момент, она очень ну, горячая, скажем так. И я очень дрожу этими людьми и их отношением ко мне, потому что она собрана. Вот буквально по крупицам тех людей, которые правда этим интересуются, которым правда важно, что я делаю, которые дорожат информацией, которую они могут получить от меня, которым правда важно знать о тех событиях, которые в этой сфере происходят. Поэтому каждый раз я стараюсь их доверие оправдать. Я даю какую-то ценную информацию, что-то я представляю, там бесплатно какую-то mm -hmm. информацию, даю анонсы тех бесплатных вебинаров, на которые они могут попасть делаю, опять же, анонсы каких-то новых продуктов, которые могут быть интересны, то есть это не превращается в какой-то поток спама и рекламы, который может начать раздражать. Да. А, ну, потому что, опять же, мне очень важно, чтобы это приносило радость, удовольствие было полезно и не нарушило вот ту гармонию, которая у Баланская, меня и у да. них существует. Да. То есть, э, хм. давай еще раз вернемся к проблемам. Угу. То есть ты говоришь о том, что проблемы они есть и будут и всегда. Конечно. То есть берите и делайте ее, то, что Начинаете получается с того, что есть, -то, -то, да. Да, да. Потом, потом достраиваете, дальше... да, угу. все остальное. С технической а... точки зрения. Как девушка, девушка а, С технической ну, да. точки зрения есть прекрасный инструмент под названием муж. А, ну муж, да, ладно. Да, который он не делает за меня мою работу. Ага. Я не перекладываю это на его плечи. А -а -а. И.. А, но он помогает мне разобраться в каких-то технических вещах. Он, например, помог мне разобраться с рассылками, он мне в свое время помог разобраться с сайтом, которым в данный момент занимаюсь trouble. только я, то есть он не имеет к этому никакого отношения. Но вот именно, наверное, девочки меня как раз поймут, вот тот первый шаг, когда ты подходишь ко всему этому, и говоришь, а, как это, да, да, <equipped> я же вообще не бум, бум. Ну, <sm weighed> <switch> перешагнуть это не бум-бум, он мне действительно помог. И mm -hmm. дальше я уже всем этим сама рулю, и сейчас это не представляет таких сложностей. И действительно много mm -hmm. есть информации и в сети, и во всем этом можно разобраться, не бойтесь. Я недавно видела вебинар прекрасной дамы, который, ну за 70, если я не ошибаюсь, которая рассказывает, как Раскрутить группу ВКонтакте до совершенно бешеного. Да, у меня, у меня просто одной из учениц 65 лет. Вот как бы вот по этому пределами. В общем, нет, да, нет не да, да, предела, да. ни возраста, ни пола, ни, Н ни того, не чем вы занимались. Тем более, да. Да. А, смотри, Лен, давай еще mm. так. А, вот конкретно по технике. Mm -hmm. То есть, вот что означает, я знаю mm -hmm. да, там, Что подразумевает под собой э, фото? Фото -урок. фото урок. Что это? Фотоурок ⁇ это набор фотографий, yeah. э снабженных описанием, который сверстан ну, как некая методичка, то есть это формат а 4 uh -huh. на котором все это есть. Клиент это получает, конечно же, в электронном виде, в формате PDF. Он может его распечатать и получить знакомую методичку. Uh -huh. Может смотреть с экрана, приближая те места, которые ему более важны, задерживаться на тех моментах, которые ему более uh -huh. важны. В общем, можно превратить это в очень знакомый формат бумажный, а можно остаться с ним в интернете. То есть, получается, тебе для того, чтобы создать фотоурок, нужен фотоаппарат. Каким ты пользуешься? Я так поняла, О. что... Сам, ну... Он очень простой, да, я сейчас даже не назову марку. Это что-то из семейных да. загашников. То есть, смысл да. в том, что вы находите, если вы хотите создать фотоурок, вы находите фотоаппарат, вы делаете сколько снимков, ну, я делаю э, каждого момента уже сейчас по одному кадру. Раньше бывало, что я делала ага. по несколько, но по большому счету все таки по одному. Ну, но на урок приходится, опять же, смотря, что вы грязные, делаете. Грязные имеется в виду. Ну, грязных чуть больше. То есть у меня почти все сейчас идет ага. в дело. У ну, меня крайне, практически ну, давай нет. на первых этапах. Сколько? Ну, предположим, пополам. Если вот у вас ну, еще да. вы не отладились с техникой, то... Ну, если так, 500, да, то ну, тогда грубо это говоря... будет где-то тысяча фотографий. Но, ну, грязных на первый этап, да? То есть тысячи фотографий грязных делаете, плюс дальше пишите описание к ним, У правильно? меня еще идет обработка в фотошопе, потому что ну, понятно, у меня был опыт работы да, да, да. с разными графическими редакторами немалый, но на самом деле это ну, не совсем обязательный момент, то есть вы можете обрабатывать либо достаточно просто. Не надо превращать это во что-то высокохудожественное. Ну, чтобы это было чисто, понятно, красиво. Либо даже, может быть, не обрабатывать Вообще, если у вас там хороший свет, и удачные камеры, да? фотографии, хорошая камера, она может идти даже практически без обработки. Угу. Ваша задача сделать так, чтобы клиент, видя эту фотографию, понимал, что на ней происходит, и чтобы она была, ну. В какой-то степени Привлежим, привлекательный. Да, да. Ну, то есть, чтобы это выглядело красиво, и ему хотелось этим заниматься. Конечно. Потому что, ну, прекрасно, ну, понятно, знаешь, ты открываешь книжку. Именно, да, то, что красиво да, Конечно. А, то есть, вот он сделал тысячу фотографий, сделал описание да, ну, то есть, примерно, да. что должно сделать, чем идти. и… Собрал это в вордовский документ. документ, То есть, как да. книжка получается, правильно? Да, да. И все, на этом заканчивается, в принципе, фотоурок. Сохранил правильно? это в формате PDF, чтобы PDF, все это да, меньше да, весело, чтобы да. могло пройти по почте. Все, на этом ваш продукт все. Никакого по оборудования. Времени? Ну за день я снимаю, собственно, Фото -урок. сами фотографию, uh -huh. фотографии. Потом у меня есть время их обрабатывать. Но uh -huh. у меня есть большое преимущество. Ну и у любого, кто с подобными ночами работает, вы можете их обрабатывать в то время, когда Вам у вас удобно, это время да? есть. Uh -huh. а, вы можете этим заниматься день, вы можете этим заниматься неделю. Вот, например, сейчас я а, отсюда я не преподаю, я приняла решение, что я здесь отдыхаю, ага, да. Отдыхаю, да. Но я набрала себе сырого материала достаточно там, на пять уроков и сижу здесь в свободном режиме, спокойно, там, на пляже, да. в свободное время, без напряга, обрабатываю фотографии, пишу описание. И к моменту моего возвращения в Москву у меня уже будут готовые фотоуроки, которые я выложу в интернет-магазин, и они будут доступны для покупки. Да. Спасибо большое, Лен. Я думаю, что сейчас очень многие разобрались, как можно сделать тот же самый э, фотоурок, потому что на данный uh -huh. момент для меня это была загадка, так как я занимаюсь совсем другим направлением, по-другому. Ну, uh -huh. в моей э, в нише нужно по-другому преподносить информацию, в твоей вот доступно вот так, но я думаю, что э, каждая девочка это может сделать. Поэтому, если вы занимаетесь рукоделием э, и не знаете, как себя продавать посмотрите предыдущий наш с Леной интервью, если вы занимаетесь рукоделием, и хотите перейти уже для того, чтобы продавать свои навыки, тогда вам нужно последовать просто совету и просто начать это делать. Есть еще, если у нас есть да. наше время, я бы хотела поделиться еще несколькими, на мой взгляд, ценными вещами, да, с которыми я вот более плотно столкнулась в последнее время. Во-первых, я начала вести вебинары, что для меня ага. было новым. Я думаю, что все твои слушатели да, и зрители знаю, знают, что это такое. да. И сейчас я их делаю даже не на собственную базу, не самостоятельно, скажем так, а я принимаю участие в различных конференциях, oh, да -да. посвященном рукоделию, в принципе. То есть это не обязательно полимерная глина, а, например, некая сборная солянка, в котором в том числе есть мой урок по полимерной глине. Uh -huh. Опять же, это возможность показать, ну, предоставить бесплатный контент, поскольку участие для посетителей бесплатное, бесплатное. да, большому количеству людей опять же, из разных там, стран, континентов, всего остального, познакомиться с ними, рассказать им о себе и рассказать им о своем продукте, mm -hmm. что как раз помогает мне набирать мою собственную базу, что помогает мне продвигать продукт, что помогает мне дальше делать mm -hmm. мое имя и выходить на более широкую аудиторию. И они меня тоже очень поддерживают, на самом деле. Я все время говорю о том, что я могу дать им, они мне тоже дают и обратную связь, и поддержку, и какие-то фотографии своих работ, которые я могу показать остальным ученикам. Потому что чужой пример, он да, очень важен. Он заразителен. Да. Он заразителен, и когда, ну, ты прекрасно знаешь, ментор или там, лектор, или мастер да. рассказывает о своих успехах, очень часто у учеников ощущение, ну, ну он уже... 100 но это занимается, но ну, да. это он, а я тут я, сижу на кухне, никогда в жизни ничего такого не делала. И когда ты начинаешь показывать, что вот, посмотри, вот девочка там из Омска сделала вот такую красоту, а вчера За еще часть, она да. Да, не была с этим знакома. Вот девочка из Киева прислала вот такие фотографии своих работ, которые сделаны по моим ага. мастер-классам. Вот оно все реально, это реальные люди, и, и ты ничем не хуже. И это тоже очень сильно помогает. И сейчас я вот с такими организаторами конференции активно сотрудничаю, сотрудничаю. да, очень благодарна и думаю, что буду эту практику продолжать и буду сейчас, наверное, уже и со своей базой общаться тоже напрямую в виде вебинаров, uh -huh. а не только в рамках всяких конференций. То есть получается, что самое главное просто не робеть mm -hmm. и делать то, что не делают все остальные, правильно? Да, потому что у вас есть отличные выходы на, на большие аудитории через вебинары да. через фотоуроки, через видео -уроки, которые вы можете пиарить через свои Вид. сайты да. youtube социальные сети конечно самое главное что вы представляли качественный продукт да. и дальше вы о нем не стесняясь начинаете рассказывать потому что если он качественный вам есть чем гордиться вам есть чем делиться и вам аудитория очень быстро начинает помогать отвечать потому что вы действительно предложили что-то ну, действительно mm. хорошее что еще? да потому что сейчас ну, я не могу сказать подобных, а в принципе всяких обучающих программ очень-очень много. К сожалению, не все они отличаются качеством, поэтому если ваш продукт действительно тот, на который вы потратили время, вложили душу, вы в этом профессионал, вы к этому готовились, и он дает что-то ценное вашим ученикам, то у вас есть очень большой шанс стать кем-то в этом да, деле. Прославиться, да, прославиться, так скажем. Лен, ну, надеюсь, сейчас все, или еще есть что-то нам, что-то Всегда будет еще что-то. Я, однозначно, я просто думаю, что ну, мы встретимся еще в следующем году, обязательно что-нибудь новое запишем на эту тему. Да. В общем-то, девочки, те, кто давным-давно занимается рукоделием, не, не упускайте возможность да познакомиться с Леной поближе. И, в общем-то, с вами был проект valenzofice.ru, и я, Юлия Рыж, и Елена Маронович. Удачи! Пока!